Впервые Греции и в Асине. Греции и в мы знаем, мы знаем, что в октябре, в октябре э, фашизм закончил свое существование в Греции, 12 октября. 77 лет назад. А 28 октября есть национальный греческий праздник, когда Греция сказала фашизму «нет». Это было 81 год назад. Поэтому мы в октябре здесь. И проект наш Песни Победы актуален в Греции в октябре. Вот, лучшие песни о мире, подвиге, любви, на семи языках будут звучать сегодня здесь в Афинке. Вчера был уникальный проект и уникальный концерт в Салоне. А был проливной дождь. И все равно полный амфитеатр людей чувствовал себя счастливыми, танцевал, пел вместе с нами. И люди сказали, если хотите понять, как русские вошли в Берлин, придите на концерт турецкого под проливным дождем в салоне με βαλική Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη που βγάζει αυτή την συναυλία και η ενότητα που δείχνει ανάμεσα τους λαούς της Ευρώπης και όλη του κόσμου, Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη που βγάζει τη ενέργεια που βγάζει αυτή η συναυλία. είναι ενέργεια και η βαλική ασύλληση όπως είτε όταν είδας είτε καν στο καρολίνο και το πελεφέρος όταν και η у mm -hmm. нас русские, mm -hmm. украинцы, mm -hmm. евреи, армяне, mm -hmm. молдаване, mm -hmm. и даже прабабушка у нашей солистки, Кричанка. Mm -hmm. mm -hmm. И в единстве наших разных национальностей mm -hmm. наша сила. Поэтому мы путешествуем по миру, выстраивая мосты дружбы, разбивая лед недоверия, вызываем у людей чувство любви, добра, дружбы и радости жизни. Радость жизни. программа а, да. Программа разнообразная, на семи языках. Будут и песни интернациональные, такие как оперная классика, католическая молитва, Русские народные песни, цыганские, израильские с греческими корнями, сертаки, такие как Ямамати, Гагарин, Russian, Israeli roots, and uh, Greece uh, Atmosphere. Like Sirtaki dance. Ε Victory would like to ask guess to be on your friend's Exoist droit in the jacket you click here with famous наг Messi Our first experience of Mesoom Ναι, είναι πάρα πολύ ευχαριστούμε. Θα ήθελα να με ρωτήσω και εσάς, από που είστε και εσείς από πότε δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα και τα παιδιά που συμβάζονταν βάθος. Νάσα а это жесткость, <говорит> вы понимаете? Да? Потому что мы Нет, она сейчас нет, Да, нет, да, да, гораздо раньше, уже теперь. лет теперь. даже больше. И теперь. И теперь. И теперь. И теперь. И по всей стране И И теперь. И И теперь. И Нашего рода очень mm -hmm. большой, красивый, mm -hmm. офигенный концерт. что Это YouTube, Я видела много. <говорот> Таких <говорот> пара <говорот> я их увидь в инсексеретике, и Yeah. <решил> Эти <решил> голоса – это селекция. Это, <решил> <решил> uh, <решил> <решил> От, <решил> <решил> От самых <решил> низких мужских. По <решил> <"Basso profundo, решил> Самый низкий. сопрано – Уникальный голос из Украины. Один в мире. Мужчина, поющий женский голос. Да, и разные мужские голоса. Паритона, кинорадо, роковый классический женский. Местраада. И такая же селекция женских голосов это собрано. От фольклорного от джазового, от доверного до из странного, все направления музыкальные. Это такой шоу голосов. Ναι και οφοροδιαλύτης πάει και στην τους αγωνίζουνε τα χρόνια. Εσύ σε και τα ξανάρχιες, εσύ σιάνγκες, εκεί τα ξαναέπετε. Ναι. Τι είναι αυτό; Τι είναι αυτό; Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι страну вашу культуру и сам много лет сам жил среди греков я в россии жил в, такой, ну, в таком городе где много греков так что мне ваша культура очень близка по духу и кухня тоже очень а? рад что в вашей стране Tką, the Слушай, ну я сегодня ел, как это называется, существует заказка? Суллаки. А, да, суллаки. А так, ризотто. Больше ничего не ел. Ну да, но имею в виду, что да. Средиземноморская кухня на самом деле. И вы проехали двадцать одну страну в мире, двадцать одну страну Европы Азии, и... Европы и Азии э, с разными концертами, э, в Европе в Америке, да, и э, хотел спросить, у вас э, было раньше название «День Победы» этого концерта, сейчас это название изменилось, с чем это связано? Оно не изменилось, это не «День Победы», вы неправильно назвали, «Песни Победы», «Песни Победы», да. да ну. Когда мы приезжаем, например, в Америку и приходят на наши концерты молодые люди, они не очень понимают, что такое песня Победы. И для этого э, придумано название Unity Songs, то есть песни, которые объединяют. А в процессе этого концерта мы поем и Победные песни, связанные с Великой Отечественной войной, и интернациональные хиты, например, Белла Чао» это песни итальянских партизан, это интернациональный хит, но при этом его можно отнести... к Песням Победы. Есть комбинированная программа, чтобы завоевать все слои населения, наших соотечественников и native people, тех, кто живет в этой стране. И не всем, особенно юному поколению, понятно, что такое песни победы. Поэтому для русскоязычных это песни победы, а для нерусскоязычных Unity Songs. Там так им понятнее с точки зрения маркетинга и понимания, на что они приходят. Ваша программа впервые стартовала на поклонной горе в 2015 году. Это правильно? Но самое главное событие, которое мы считаем отправной точкой Это концерт в Берлине, песни Победы На центральной площади Жандармен Маркт в 2017 году Это очень большое было событие, 20 тысяч человек было на площади 10 миллионов онлайн просмотров этого концерта И то, что звучали песни военного времени на центральной площади Берлина Это на самом деле уникальное явление я смотрел этот концерт и было потрясающе. Никто не мог поверить, что нам дадут такое разрешение, но э, губернатор э, Берлина Михаил Мюллер, человек высоких взглядов широких, не испугался пустить российских артистов на центральную площадь в такой непростой э, теме, как победа над фашизмом в Берлине. И это есть новые отношения, новая реальность новые отношения России и германии и новое мышление. Поэтому мы вот рады, что с этого момента наш проект стал э, перемещаться по миру, и в Америку, и в Китай, и все европейские столицы. И везде душевный отзыв, потому что Never Again мы не должны никогда больше повторить войну. И это э, проект, чтобы сохранить мир, музыкальный проект, который объединяет народы и э, создает атмосферу доверия. Я так понимаю, это основной месседж, который вы привезли в Грецию, правильно? Естественно, когда мы приезжаем из России в Грецию в данном случае, для нас очень важно чувствовать этого союзника с точки зрения дела мира и дружбы между нашими народами. И через музыку мы открываем свои сердца, что мы из России, мы несем свет, добро, любовь, доверие и дружбу. Когда-то один из советского военачальников сказал, что во время Второй мировой войны ни один грек не воевал на стороне Германии, в отличие от других стран. Что вы можете на эту тему сказать? Вы знаете, я знаю, что 28 числа есть национальный праздник, октябрь месяц в Греции, когда греки сказали нет фашизму и не пустили фашизм развиваться на территории Греции своими дальнейшими путями. Это уже говорит о том, что... В данном случае Советский Союз и Греция на одной стороне были, и это были союзники, и, конечно, это наша общая с этой точки зрения победа. Победа над этим злом, который называется фашизм. А сегодня у нас новые реальности, нам надо строить отношения дружбы и доверия между нашими странами и с Грецией, как с частью Евросоюза. Для нас это очень важно, потому что мы строим хорошие отношения России с Евросоюзом, поскольку у нас нет противоречий никаких. Противоречие это бизнес, который выстраивается другими людьми, не мы. А люди. Мы, люди искусства, создаем от сердца к сердцу движение. И это иногда сильнее, чем политика дипломатов. Что вы можете пожелать русскоязычным жителям Греции? Я хочу сказать спасибо правительству Греческой Республики за то, что наши соотечественники, вот с которыми мы познакомились в салониках, себя чувствуют уверенно. И уютно в Греции Это означает политика по отношению к людям Другого происхождения, негреческого Лояльная и добрая Спасибо за это правительство Греции Спасибо вам Спасибо, Спасибо.